Поговорим про штурмовика, которого недопоняли и это надо срочно исправлять. Всем привет, настал момент рассказать вам про оперативника, которого я ждал полгода и как же хорошо, что мои ожидания оправдались на все 100%. И в отличие от некоторых оперативников Рейд, спустя эти дни Авангард меня не разочаровал и продолжает радовать по сей день. Оперативник вышел очень фановый и думаю эта фраза будет повторяться очень часто, но все же он неоднозначен и подойдет далеко не всем. А вот вещи с сайта все майкирут точно подойдут всем и каждому. Любишь игры, так заказывай себе вещи с любой игрой на все Майкиру и создавай собственный дизайн. Проходи по ссылке, используй мой промокод и получи скидку в 15%. Все Майкиру доставляют по всей вселенной. Начать хотелось бы со стрельбы в тренировке, ведь именно стрельба вызывает больше всего вопросов и споров. Их пора развенчать. Постреляем в тренировке. Первый раз я буду стрелять, контролировать отдачу. Второй раз прицел сам будет возвращаться в исходную точку и контроля отдачи не будет. И так по каждому варианту стрельбы что от бедра, что от прицела. У Авангарда есть прицел, и если стрелять медленно одиночными, то разницы и при стрельбе не будет. Но если мы начнем стрелять быстро и стреляем весь магазин, то мы увидим, что контролировать отдачу, стреляя в прицеле, в несколько раз проще, и положится ложится кучно. А при стрельбе от бедра разлет дроби гораздо больше, и контролировать отдачу соответственно намного сложнее. Что приводит к значительному ухудшению точности. Ведь при стрельбе с прицелом его возврат в центр экрана гораздо быстрее, чем при стрельбе того же ведра. Спустили раза в два быстрее, и фактически нету отдачи, и это вы можете увидеть сами, еще раз включая вам повтор: это не контролируя отдачу без отдачи. В Тренировку мы еще вернемся и протестируем реальную дальность стрельбы. А вот теперь пора поговорить. Авангард неоднозначен. А вот почему он неоднозначен, мы сейчас и разберемся. Главный недостаток этого оперативника, который может отпугнуть вас, это его рабочая дистанция, на которой он раскрывается в полной мере. Наша боевая дистанция небольшая, не маленькая, а именно небольшая. И лучше стрелять на нем только в том случае, если вы сблизились с противником, и кстати не стреляйте ему в голову, стреляйте ему в грудь, не в живот, а именно в грудь, так шанс нанести урон гораздо стабильнее, а вплотную можно и по голове конечно пострелять, но так возможен небольшой рандом и ваша кривизна руки естественно. Далее мы более подробно разберем стрельбу, если вы будете перестреливаться на средней дистанции, то вы просто впустую потратите патроны, да мы штурмовики по логике вещей должны рашить, обходя противника по флангу и забирая их сбоку или в спину со средней дистанции, ну увы и ах, авангард не про это, да рашить можно, но нам также требуется еще и сблизиться с противником, они не всегда этому рады и не факт что позволят вам подойти близко, но раш бывает разным. Вот раш на короткой дистанции, когда мы выходим из -за угла или вырываемся в строй противника, это наша тема. Там Самые лютый звери можем вынести один в 4 или стрица, естественно, всякое бывает, но шороху и урона мы точно несем немало. Этот оперативник дарит море эмоций и фана при правильном использовании, если вы новичок, то скорее всего лучше вам его не брать, этот оперативник требует немного опытных рук, то есть знает, что он заточен под пвп, а не под пве, брать его в пве конечно можно, но это не лучшая идея, там он не раскроется в полной мере и будет актуален только вблизи при приближении боту, и не сильно комфортный при перестрелке на большой дистанции, да и не на всякие карты он годится если честно. В общем, в ПВЕ мы не лучший штурмик, это точно. По фану, да, конечно, можно пойти, но для прохождения спецоперации лучше выбрать другого оперативника. По фронте же, конечно, гораздо проще. Там можно ходить по центру и в темку и реализация авангарда куда легче. А вот ПВП, наш дом родной, и там мы раскрываемся в полной мере. В столкновении, кстати, усложнее немножко, там народ любит покрысить и приходится сближаться. А на некоторых картах приходится двигаться по открытому пространству, что нам нежелательно ведь нас могут снять на перебежке с дистанции. А мы ответить не сможем. А вот во взломе мы как рыба в воде ведь взлом это бои на близких дистанциях, а мы очень опасны на ближней дистанции. И к нам лучше не приближаться, как и к Миколе из бастионов, в принципе. Мы можем развалить любого фолового противника с парой-тройки выстрелов, а можем, кстати, и не убить. В таком рандомном уроне отчасти виноваты те самые дроби, которые мы стреляем. Урон от каждой дроби 14 в тело и 21 коло. А за выстрел мы выпускаем 6 дробей, что равно 84 или 126 урона. ТТ-тем стрельбы у нас очень быстро. Если сравнить с тем же Миколы, у нас 4 выстрела в секунду, а у Миколы 1,8. Скорость перезарядки также радует и позволяет перезарядиться очень быстро 1.9 по значению. Так мы можем нанести как 50 урона, так и можем нанести 20, в зависимости от того, сколько дробей залетит противника. Но несмотря на это, чем ближе авангард, тем он становится опаснее. Для наглядности посмотрим в тренировке. Здесь наглядно я покажу, на какой дистанции, сколько урона мы наносим соответственно в грудь и как мы стреляем в движение. Почему же я говорю стрелять в грудь, а не в живот? Потому что так других полетит не только в грудь, но и может залететь еще и в голову. А стрелять в голову нежелательно на небольшой дистанции. Стреляя в голову вы можете не нанести много урона, так как разлет дроби может быть большим и из 6 дробинок цель может попасть только одна или две. А стреляя в грудь вы стабильно наносите большой урон и есть шанс попасть в ту самую голову потому что вы стреляете в грудь, и разлет в дроби может залететь по голове. А стреляя в живот, вы наносите только в корпус, и не попадаете шарной пули по голове. Кстати, дальность стрельбы у нас не такая уж и маленькая, как некоторые говорят, да и урон падает, но не настолько критично, чтобы утверждать, что авангард бьется чуть и не в рукопашную. Поэтому авангарда, я считаю, в принципе, нормальная, адекватная дистанция, не хуже, чем того же Микор. Тем более, что у нас есть прицел. Кстати, у нас есть возможность во время прокачки поставить или снять длинный ствол. С длинным стволом мы бегаем чуть медленнее и дальше стреляем. А с коротким стволом быстрее бегом и падение урона с дальностью чуть выше. Но лично мои замеры показали разницу всего в 1 метр, что не критично я всем советую бегать именно с коротким стволом. Разница незначительная в стрельбе, а скорость бега как по мне здесь будет поважнее. Но это лично мои замеры, ну, вроде бы плюс-минус я правильно сказал. Кстати говоря про Rush нельзя не упомянуть нашу мобильность, она у нас если честно средняя. Даже если поставить короткий ствол, то изменится незначительно с длинным стволом 3.5 и 3.7 с коротким. А прирывке 5 и 4 и 5 и 6 соответственно с коротким. Но повторюсь, лучше уж чуть быстрее прибежать, а дальность у нас не критична, ведь мы и так ее стараемся сократить при игре. Но тут дело каждое, я бы кстати скорость бегать чуть, чуть апнул ему, хотя если он прибежит слишком рано, то может размотать всех. Ну в общем это спорно, но я бы сделал его немножко побыстрее. Работая на таких дистанциях, мы также должны иметь хорошую выживаемость. Это у нас присутствует, 100 здоровья и 60 брони это максимальный показатель среди всех штурмовиков. Тут уж мы не в просадках, а скорее в большом и жирном плюсе. Пора поговорить про обилку. Обилка называется у нас расплата. Если под обилкой тебе прилетает урон, то 20% возвращается стрелявшего. Да, это прикольно звучит, но по факту это жалкие единицы, которые почти не наносят урона противнику. Но в том случае, если у противника осталось там пару единиц хп, то такая билка в принципе может спасти вам жизнь и соответственно погубить противника. Например, у противника будет 2 хп, он вас стреляет и сам умирает от возвратного урона. Прикольно, Так, да. Часто такое было. Нет, ну я этого не заметил. Это скорее мелкий ситуативный бонус, который может вас спасти. ну сами знаете, не раз у каждого оставалась одна единица хп или на 2 две Если бы вы стреляли по авангарду под обилкой, то возможно получили бы дополнительный урон, и эта единица вам бы не хватило, чтобы выжить. Но жаль, мы этого точно не узнаем никогда, это невозможно заметить или замерить. Но есть у билки более полезный бонус. Если вы под своей обилкой выносите противника, то на вас падает щит прочностью в 40 единиц с длительностью наложения 15 секунд и вас будет убить гораздо сложнее. Щит по типу алмаза для Твора Штерна, но с прочностью в 40. Он очень хорошо спасает при выходе на более чем одного противника. Когда вы одного убиваете, на вас падает чит, и вы начинаете разматывать второго уже находясь по счету Да и просто получив щит чувствуешь себя немного более защищенным. Но у такой билки есть существенный недостаток. Это эффект метка, который вешается на вас при использовании обилки. То есть ты заюзал способность и светишься как новогодний пока обилка действует 10 секунд. То 10 секунд у тебя стабильного засвета и тебя видят все. Про это не стоит забывать. И вот если вы захотите выйти неожиданно на противника, то заюзать не надо именно в момент выхода или за секунду до этого. Иначе вашу позицию или приближение спарят, или приближение будет рассекречено и вас просто могут встретить. И такой встрече вы можете, если честно, не обрадоваться. Так что с активацией билки будьте повнимательнее. Но если вас уже спалили, то можно не париться и включать расплату в любой момент. Потому что бояться метки уже нету смысла. А выживаемость под огнем вам будет гораздо выгоднее. Сниженного урона по конечностям, как у других оперативников, рейд, у нас нету, зато у нас есть классная фишка. Мы имеем полный иммунитет к оглушению, что позволяет нам не бояться вражеских шумок и жестоко наказывать тех, кто подумал, что наложил на нас такой эффект и решил попробовать забрать нас, будучи уверенным, что нас оглушил. Это очень полезный иммунитет, который спасает также нас от дрона-вагобонда, который некоторым уже успел надоеть. Имея такой бонус, мы обзавелись отличным спецсредством, который не только оглушает противника на одну секунду, но и выпускает топливо газа, который наносит противнику 5 единиц урона, Раз в секунду в течение 8 секунд. Конечно, мы тоже получаем урон, находясь в газе, и кидать по себя гранату, когда тебя пытается заражить, будет не лучшая идея. Тан мы не получим, но урон от газа будем получать явно. А вот выкуривать противника из-за укрытия это одно удовольствие. Кинул гранату, его оглушило и он тут же начал получать урон и уже не может остаться на своем месте, иначе имеет шанс помереть от газа. Ну конечно при условии, что у него будет неполное хп, потому что отравление может нанести максимум 41 единицу урона. В общем наша граната обладает такими эффектами, которые делают ее лучше для оглушения на данный момент. Да, конечно она срабатывает с небольшой задержкой, но она не критична и явно меньше, чем у того же Микола. Тоже я могу сказать, подведя итог. Оперативник не для всех это точно. Если вам нравился геймплей на Миколе, то авангард вас не разочарует. Если вам не понравился геймплей на Миколе, как мне в свое время, то у вас есть шанс полюбить его так, как полюбил авангарда я, и получить такой же фан, как получил его я. На данный момент я не люблю играть на Миколе, но просто обожаю играть на авангарде. Вообще народ, данный оперативник, еще раз повторяюсь, не для всех. Он не лучше всех, это не лучший штурмвик среди всех. Это другой штурмвик именно другой штурм. И другой стиль игры и соответственно другое удовольствие от нее авангард найдет как своих фанатов так и ярых противников он вам или понравится или вы его возненавидите это оперативник крайности поэтому покупая вы рискуете но если спросите меня плохой он или хороший нет он однозначно неплохой стоит ли он своих денег да стоит в отличие от того же каравая авангард фановый на все сто процентов фановый. поэтому мне оперативник понравился моим многим знакомым тоже он понравился я встретил естественно людей к которым он не зашел Потому что я не знаю, что они от него ждали, но надеюсь, мое видео вам помогло определиться и сделать выбор. Причем выбор, наверное, в сторону авангарда, потому что, не знаю, мне он понравился, он действительно очень классно может разматывать. И играя на нем, мне кажется, вы получите явное удовольствие. Главное правильно его применять и биться именно на своей дистанции, а не перестреливаться через полкарты и говорить, авангард херня, он ни в никого не попадает и не наносит урона. Этот оперативник ближнего боя. Но ну, на этом все. С вас лайк и подписка за проделанную работу. А я пошел удивлять вас на Хэллоуин. Будет весело и, надеюсь, страшно.